Всем привет! Украинская певица Ани Лорак поделилась со своими подписчиками радостной новостью. В себе артистки появился маленький пушистый питомец по кличке Тоша. Фотографию собачки она опубликовала в Инстаграм. Знакомьте, это Тоша. Именно такое имя дала моя дочь София, нашему новому члену семьи. Любите животных? Пишет певица. Поклонники начали писать десятки комментариев, радуясь прибавлению в семье Ани Лорак.